Всем доброго времени суток. Донат. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Споры о плюсах и минусах доната в играх не утихают в среде геймеров уже многие годы, с тех пор как система микротранзакций тихо и незаметно прокралась в нашу игровую жизнь и стала уже чем-то обыденным. Из игровых блогеров на эту тему не высказался, наверное, только самый ленивый обзорщик, так что позвольте и мне вставить свои 5 копеек. Процентов у 90 геймеров в донат в играх вызывает примерно такую реакцию. Стошнило бы, да конструкции не позволяет. Я могу их понять, ведь сколько бы ты ни прокачивал свой игровой скилл годами, когда в игру приходит какой-то школоло, купивший топовую пушку, танк, броню, нужное подчеркнуть, на деньги из толстого мамкиного кошелька и валит тебя с одного удара. Твоя пятая точка еще долгие часы после этого будет полыхать адским пламенем. Сука! И все-таки, можно ли найти в донате какие-то плюсы? Конечно, они есть. Донат позволяет сэкономить время. Сомнительный плюс, скажете. Как Хули по? ты несешь! Ведь когда ты вливаешь денежки, чтобы сэкономить время, ты не просто сокращаешь время игры, ты сокращаешь свое удовольствие, получаемое от игрового процесса. Но позвольте не согласиться. Каждый получает удовольствие от разных аспектов гейминга. Кому-то нравится грин, многократное повторение одних и тех же процессов с целью добиться каких-то результатов. Безумие это... Точное повторение одного и того же действия раз за разом. А кому-то сразу хочется получить нужный результат, чтобы получать удовольствие от нагиба в многопользовательских играх, либо от продвижения по сюжету в однопользовательских. В качестве примера возьмем недавно вышедший Assassin's Creed Origins. Чтобы продвигаться по сюжету, нашему персонажу для определенных квестов необходим определенный уровень. Доходит до того, что в некоторые игровые локации ассасиновского древнего Египта просто не имеет смысл совать нос, поскольку даже самый хилый лучник, который всего на 3-5 уровней выше уровня игрока, поимеет этого самого игрока с одного удара кинжалом. А в памяти любого фаната серии Assassin's Creed еще тлеют воспоминания, когда по сюжету можно было продвигаться без особых заморочек. И целиком он проходился за считанные дни. В истоках же сюжетка проходится гораздо дольше, но разработчики оставили игрокам альтернативу. Не хочешь неделю мучиться с гриндом? Плати реальные денежки и покупай на них опыт, очки умений, внутриигровую валюту и так далее и тому подобное. И прежде чем вы в пылу ненависти напишите злобный коммент и закроете этот ролик, я подчеркну слово «альтернативу». То есть у нас есть свобода выбора. Мы можем потратить денежки или всегда можем продолжить прокачивать персонажа на гринде и побочных квестах и получать от этого удовольствие. Благо в Assassin's Creed Origins получать удовольствие от побочных занятий вполне возможно. Беда, когда в играх нет никакой альтернативы, а разрабы делают прокачку настолько долгой и заунывной, что либо плати, либо до свидания. Итак, давайте поподробнее разберем самые распространенные типы микротранзакций в играх. Условно я разделил их на три типа. Первый тип – чисто косметические ништяки, которые не вносят никаких изменений в баланс игры и существуют только для того, чтобы потешить своих игроков. Это всякие скины для пушечек, одежка и прочие свистелки-перделки. Такая схема доната за косметические изменения существует в знакомой всем CSGO. Охуенная тема для разрабов. Ввести в игру яркие раскраски. Сделать одни из них крайне редкими в рандоме. Начать продавать эти редкие скины за реальные деньги. За цену в несколько раз больше цены самой игры. Профит? На мой взгляд, это апогей тупизма. И я не против того, что вы продаете текстурки. Но будьте добры, продавайте их по цене текстурок, а не по цене AAA игры. Второй тип... Это различные премиум приблуды. Самые известные из них это World of Tanks и World of Warships. Премиум это то, что позволяет разделить игроков буквально на две касты. Всемогущих премиумных полубогов, а также грязную и нищую челядь. В каждой игровой катке, в которую его величество рандом закинет по несколько игроков из обеих каст, первые будут иметь вторых вот просто вот во все дыры. Несложно разгадать основной посыл такой схемы. Либо вкидывай реальные денежки и покупай премиум танки, пушки, снаряды, золотую валюту, либо будь дыном до тех пор, пока тебе не надоест это заунывное дрочево и ты не пойдешь играть во что-нибудь другое. Ну нахер. Иногда тебе, как голодной дворовой шавке, кидают кость с барского стола в виде пары сотен золотых, либо премиум светляка с самого низкого уровня, дабы ты попробовал нагиб на премиумах как свою первую дозу. А дальше? но ну, мы знаем, что дальше. И, наконец, третий тип доната. Это тип, при котором мы получаем как чисто косметические вещи, вроде одежды или раскрасок для авто, причем за абсолютно адекватную цену. Так и вещи, дающие функциональное преимущество, но не нарушающие баланс. Например, оружие, самолеты, вертолеты, броневики и так далее. Причем вещи эти не являются каким-то премиум-эксклюзивом. Их можно купить в игре за внутриигровую валюту, которую, в свою очередь, можно либо заработать потом и кровью, занимаясь гриндом и фармингом, либо приобрести за реальные деньги, причем без всякой промежуточной валюты в виде золота, юнитов, кредитов и прочей премиумной поебени. Такой тип микротранзакций реализован, например, в GTA Online, и именно его я считаю наиболее сбалансированным. Конечно, в GTA-шке существует проблема с читерами и накрутчиками. Впрочем, это уже совсем другая история. Тратить или не тратить реальные деньги на какой-либо дополнительный контент в игре, каждый решает сам. Я за долгие годы гейминга в различные игры пока что не потратил ни копейки. За исключением, пожалуй, призовых Ubisoft Points, которые заработал исключительно собирая ачивки в играх, купленных через Uplay. Но, как я уже говорил, донаты как альтернатива времени, затрачиваемому на прокачку персонажа, фарм, гринд и прочее, всегда должна присутствовать. У разработчиков и саппортеров той или иной игры в то же время должна стоять задача поддерживать баланс игры в таком виде, чтобы геймплей не превращался ни в сплошное унижение для тех игроков, которые играют без донатов, ни в постоянное чувство своей богоподобности для тех, кто донатит в игру свои денежки.